Всем привет, мы вводим у нас новую рубрику на канале, вот да стрим. новости и слухи по игре калибру. Лайк, если нравится подобный формат. В этой рубрике вы услышите и увидите самые актуальные новости, ответы разработчиков, кстати спойлер ожидается новый режим рейд, и конечно же сливы и сети по нашей любимой игре. Поехали! Начнем с небольшого вангования. По слухам, в следующем оперативник будет медик подразделения ССО. Кстати, вот эту картинка можете посмотреть. К сожалению, по дате выход новой карты карту госпиталь более-менее точно их слухов пока еще нету. Оперативники карты это конечно хорошо, да, но более важным является изменение, которое точно будет внесено в игру в обновлении 0.3.0. А в нем планируется расширить перечень невысоких препятствий, через которые оперативник может перелезть. Благодаря этому не нужно будет тратить время, чтобы обойти объект сбоку, быстро передвигаться к цели станет гораздо проще. Делаем вывод, теперь не надо быть скалолазным, чтобы преодолеть ступеньку на лестнице. Надеюсь, на такие клумбы не будут залезать новички в PvE, так как туда оживлять его вот точно не полезу, если буду играть медиком. Но это мелочь, главное, нам дают больше свободы в перемещении. Следующая новость тоже не может не радовать, в том же обновлении 0.3.0 появится еще два расходника, бронелисты и боеприпасы. Отличная, как по мне, идея. Бронепластины будут восстанавливать 40 очков брони, и теперь поддержки точно будут жить гораздо дольше и носить с собой уже не аптечку, а броню, ведь хп может в принципе и медиким восстановить. Следующий расходник, как по мне, будет актуален только в ПВЕ. Боеприпасы. активно восполнят один магазин основного оружия, но не более 50 патронов, и один магазин дополнительного при использовании в бою. Не секрет, что некоторые оперативники некомфортны в прокачке из-за дефицита патронов, и данный расходник поможет решить эту проблему. Как по мне, расходник будет актуален, ну, только, наверное, для новичков в ПВЕ, так как более опытные игроки уже умеют строить стратегии по подбору боеприпасов, и тратить 100 кредитов на этот расходник будет им не так уж важно, лучше пускай возьмут с собой аптечку или те же бронепластины. Не новость, кстати, но все же в игре появился новый оперативник Пророк, обзор которого, мы сделали на своем канале, ссылочка будет под видео. Альтернативное мнение, в отличие от большинства обзорщиков, получилось. Также вскоре у нас ожидаются поумневшие боты, которые, сблизившись с противником, слишком сильно будут искать на более безопасное укрытие. С большой вероятностью, появляясь на поле боя, боты сразу будут резко набирать скорость и двигаться в сторону укрытия. Не знаю, хорошо это или плохо, но эти изменения не затронут штурмовиков с дробовиками. Они по-прежнему будут всегда бежать прямо на врага. Но нас ждут не только поумневшие боты. В игре появятся офицеры. Например, офицер-медик, который по предположению будет давать бонусы своим подчиненным в виде бонуса к ХП или будет иметь возможность их вылечить, точно пока неизвестно. Главное, чтобы он не кидал лужу, как Микола. Будет командир, который будет, возможно, добавлять бонусы своим подчиненным. Основная их специализация будет в том, что они будут обладать способностями игроков и влиять на поведение ботов. Теперь уже не гранатометчики снайпер будут у нас прилететь, а вот эти вот парни. Естественно, по идее, такие боты должны появляться в спецоперациях, иначе игроки в простых боях просто взвоют. И так им там не сладко приходится без опыта игры. Эх, я все по старинке против ботов, да против игроков. А ведь в новом обновлении эти названия изменятся и будут называться Зачисткой и столкновение. Также в бою появится оповещение о количестве союзников в бою. Ведь нередко заигравшись игрок не видит, что его союзники уже полегли. Да и бывает такое, что все полегли, а кто-то достает советами. Также у нас изменятся маркеры захватить и оборонять. Появятся а появится новое оповещение о различных действиях в миссиях. Например, на деревне информация о появлении техников, а на торговом центре ворота открыты потому что некоторые заигрываются и не замечают. Изменится визуал экрана победы и поражения. Добавится механика автоматического начисления награды за выполнение задачи. На данный момент, конечно, оповещения не будет, но в дальнейшем будут выскакивать сообщения, за что же все-таки вы получили деньги на счет. Нередко бывают, кстати, вылеты лидеров группы да, у нас вот в игре. Эту проблему все-таки решили наконец-то. Лидерство будет автоматически переходить к тому, кто первым присоединился к отряду. И рядом с этой эмблемой в штабе появится желтая полоса. По поводу миссии на карте резиденции мира. В обновлении 0.3.0 добавит альтернативное начало миссии на карте резиденции мира. Теперь враги засели в резиденции, а команде противников нужно захватить и зачистить здание. Очень хорошая новость, она внесет хоть немного разнообразия на эту карту. Подробности вы видите на видео, так что жмите паузу и читайте подробности. Сейчас бы хотел немножко зачитать ответов разработчиков, которые были в ноябре. Вопрос, готов ли в плане балансировок следующий снайпер с болтовкой. Ответ. Баланс оперативников еще не закончен. В процессе. Делаем вывод. Скоро болтовку ждать не стоит. Также был очень актуальный вопрос по поводу нового года. Будут ли подарки или какие-нибудь внутриигровые события? Был дан ответ. Возможно. По идее стоит ждать, но анонса пока, к сожалению, не было. Будет ли режим с прохождением истории? Пока не планировали такое. Это хочется сделать, но пока считаем, что нет возможности делать это очень качественно. Я думаю, что рейд будет первым шагом в эту сторону, но он готов только на 10%, поэтому не скоро. Делаем вывод, нам еще долго придется играть в спецоперации. А если быть более точнее, то играть в режим столкновения. Вопрос. Эффект рации при использовании голоса в чате будет? Ответ. В планах есть концепция, но по звуку еще перед этим много работы. В принципе, было бы неплохо, да, разговаривать рациями. Но, ну, естественно, если есть возможность отключить данный звуковой эффект. Потому что многим он может быстро надоесть. Далее. А планируется ли вводить подобие флажных сигналов? Здесь, например, знаков различия. Что-то, что кроме прокачки, влияет на характеристики. Ну, для незначительного увеличения характеристик оперативников. Был дан интересный ответ. Да. Есть разработка концепции такой меты. Она несколько более сложная и комплексная, чем, например, сигналы. Но в целом, да, влияние на игровой процесс такое же. Но влияние может быть и перманентным на героя или аккаунт. Я так думаю, имеется в виду отчасти бонус за выход в бой одним подразделением. Далее, выход в тренировку любым составом. 1, 2, 3, 4 оперативника одного класса. В планах нет и скорее всего не будет. Печальный ответ. Следующий вопрос. Карты более чем 2 этажа. Ответ. Рассматривались такие концепции, но пока в планы не добавляли. А вряд ли скоро такое у нас будет. Дай бог карты запилили. Далее. Вопрос. Повышение наград за еженедельные миссии. Ответ. Скорее нет, чем да. Необходимы дополнительные проверки временный средств.